С вами интернет-магазин Инструмент-центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор автоинструмента от компании Top Tool JCI-8002. Набор состоит из 80 предметов. Набор универсальный, в нем представлены и клещи, и поскогубцы, трещотки, и также головки. Дальше мы разберем комплектацию отдельно. Набор, вернее, инструмент Top Tool имеет массу положительных отзывов. С ними можете найти очень много их в интернете. Инструмент профессиональный и имеет пожизненную гарантию. Набор поставляется в картонной коробке, такая полноценная коробка. Здесь правда, на английском указывается преимущество данного набора, переводить мы их не будем. С обратной с, с, сбоку указывается комплектация на самой упаковке и где инструмент производится. Это остров Тайвань. Начнем с трещоток. Две трещотки в наборе. 1,4 дюйма, маленькая трещотка. И 1,2 дюйма, это большая трещотка. Длина трещотки по 1,2 дюйма 265 мм. И маленькая трещотка 150 мм. Ручка здесь пластиковая полностью. Зубцов 36 То есть она считается силовая. Трещотки разборные. Сам механизм. Ремкомплект к ним продается отдельно, то есть можно заменить вдруг, если она вас выйдет из строя. Это нужно очень приложиться, так как инструмент высокого качества. Есть реверс, флажок переключения право-влево, быстрый сброс головки и фиксация головки на трещотке. Ручки пластиковые. И то же самое у нас на маленькой трещотке. Флажковый переключатель, быстрый сброс, 36 зубьев. Далее, плоскогубцы. Есть здесь длинногубцы и плещи. Длина плоскогубцев у нас 185 мм, длина губцы 215 мм и клещи 245 мм. Рукоятки здесь идут пластиковые. И также на плечах рукоятки пластиковые. Так, далее удлинители. Под 1,2 дюйма у нас два удлинителя. 250 мм длины и 125 Под 1,4 четвертую у нас идет два удлинителя 100 мм и гибкий удлинитель 150 мм. Это для трудонаступных мест. Два Т-образных воротка. Под 14 Т-образный вороток с плавающей головкой. Длина 11,5 см. И такой же есть под 1,2 дюйма. Длина 250 мм. Фиксируется на посередине Есть такая выемка. нас и защелкнулась. Отверточная рукоятка. Длина 150 мм. Ручка пластиковая. Есть присоединительный квадрат. То есть можете сюда подсоединить трещотку. Получите отвертку с реверсом удобнее будет крутить. Данная отверточная рукоятка применяется или с битами, которые идут в боксах. Типа 1,4 дюйма. Общее количество бит здесь 21 штука. Шестигранные, торксы, шлицевые, шлицевые и крестовые. Переходник одеваете на саму вот эту отвертку, отверточную рукоятку, и сюда уже вставляете нужную биту. Также можете бить и через этот переходник применять шуруповертом. Далее, молоток длина 300 мм, вес 300 грамм, Рукоятка Указывается надпись Орех. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри есть резиновые ставки. Для того чтобы свеча не упадала при откручивании. Два кардана под маленькую трещотку и под большую. Карданы здесь скреплены заклепками то есть они не разборные здесь заклепки черного цвета это наверное, усиленные идут хромолиденовая сталь и теперь к головкам В наборе под 1,4 четвертую дюйма у нас 10 головок это коротких и под одну вторую 11 головок также короткие это 1 вторая и 1 4. Под одну четвертую у нас самая маленькая 4 мм, самая большая 13 мм. Под одну вторую у нас самая маленькая 14 мм, самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм 215 грамм. Очень хорошая полировка на инструменте Top Tool. Все гладко. И в новых наборах, вы, вы когда покупаете новый набор Top Tool, он идет, тут немного смазки есть на инструменте. Головки длинные, здесь в наборе этом их немного. 6 штук, по размерам 8, 10, 12, 14, 17 и 19. Это длинные головки. И набор ключей, 9 штук. Очень мне нравится такая форма ключа. И кто работал на СТО, тоже говорят, что очень удобно. Видите, что рожок немножко загнут вниз, и рукоятка, она не широкая идет, а узкая. Очень удобно лежит в руке. Очень хорошая полировка инструмента. Это нужно подержать в руках, потому что на видео сегодня не передашь. По размерам ключей у нас здесь 8, 10, 12, 13, 14, 15, 15. 17, 18 и 19 ключ. И набор отверток. Здесь их 5 штук. Шлицевые у нас. Так, 2 шлицевые и 3 крестовые отвертки. Рукоятки пластиковые. Есть маркировка на самой ручке. И маркировка сверху также на рукоятке. Весь инструмент на кейсе подписан по размерам. Допустим, если это головки подписаны по размерам, какой очередь какая головка, а также ключи промаркированные на пластике. Вопросов по литью инструмента совершенно нет. Все очень гладко, все очень качественно. И теперь по надписям на инструменте, потому что это очень волнующий вопрос наших покупателей. Теперь по надписям. Возьмем удлинитель на удлинительной надпись Top Tool. На металле есть и номер по каталогу. В данном случае это CAAA 1605. Вот по этому вы можете найти в каталоге Top Tool. Вот у нас каталог, бумажный формат. Такой же самый каталог вы можете скачать в интернете. Есть PDF форматы. Вот по этому номеру в этом каталоге вы можете найти любой инструмент, который представлен в данном наборе. В данном случае это удлинитель. Это подтверждает то, что у вас инструмент идет профессиональный и как говорят, не подделка, а оригинальный. На трещотках та же, также есть номер по каталогу. И видите, надпись Top Tool на пластике. Но тут надпись нестираемая, потому что буквы прессованы в сам пластик. Не просто надпись с краской, а то же самое на рукоятках плоскогубцев. И также номер есть на плоскогубцах. Top Tool и номер по то есть На каждой единице инструмента есть номер. Вот. В данном случае даже гибкий удлинитель. Молоток. То есть все, про, все пронумеровано. Везде есть надписи Топтул. Ну и ключи то же самое. Инструмент э, поставляется в пластиковом кейсе. Кейс соединен широкой зависой. То есть он универсально литоит состоит из двух частей. Надпись Top Tool есть на верхней крышке кейсе, внутри кейсов стороны запирание на пластиковые защелки, также надпись есть на замках все хорошо держится ничего не выпадает из верхней крышки потому что есть инструмент вроде бы и качественный начинаешь закрывать набор и все у тебя вываливается на нижнюю крышку по габаритам кейса вес набора 84 килограмма, высота 9 сантиметров кейса, ширина 48, длина 34 сантиметра. На верхней крышке, видите, надпись Top Tool. Все очень хорошо закрывается. И снизу есть пластиковые ножки, чтобы кейс у вас не ездил по столу. Вот, четыре ножки, видите, здесь наклейка также присутствует э, с маркировкой, что это за набор. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. Рекомендуем однозначно к покупке инструментов Tool. До свидания.